всем привет на моем канале сегодня буду оформлять тортик и выравнивать его буду масляным кремом масляный крем очень простой состоит из масла и сгущенного молока мне понадобится две пачки масла это 360 грамм и сгущенки примерно 300 грамм добавлять для начала необходимо масло взбить Взбиваю до бела примерно 5-7 минут. Смотрите, какая шикарная масса получается. Взбитая и однородная. Теперь осталось добавить сгущенку. Сначала добавляю пару столовых ложек. Сгущенка у меня рогачевская. И так буду вливать все 300 грамм. Такой однородный. Шикарный крем получается. С ним очень удобно работать. И сейчас именно с помощью этого крема я буду выравнивать и оформлять торт. У меня уже торт заготовка как бы готова, и мне необходимо черновым слоем покрыть весь торт чтобы прибить крошки. И мне главное вот эту часть немножко затонировать, чтобы слоев не было видно. Черновой слой готов. В холодильник я не убираю. И сейчас я буду клеить апельсин. Я нарезала уже такими тонкими ломтиками. И пока у меня крем не застыл, мне нужно его так прям туда вдавить. Я готовлю для себя, поэтому если вы готовите на заказ, одевайте перчатки. Так, А следующую я переворачиваю дольку. Теперь отправляю в холодильник. Часть крема переложила в кондитерский мешок, отрезала уголок буквально 0,7 мм. И буду наносить на верхнюю и нижнюю часть торта. Я подготовила немного сладостей, сейчас я их установлю наверх. И э, торт я не убирала пока в холодильник, он у меня тепленький, чтобы сладости все приклеились. Ну что ж, э, вот что получилось в итоге. Это еще не окончательный вариант. Сейчас я это все отправлю в холодильник и добавлю потом золотого кондурина. Э, решила добавить еще наверх апельсин, думаю, что он у меня будет лежать отдельно. И также сладости пригодились, которые мы накаледовали. Точнее, дети накаледовали, я ходила за ними следом. 10 килограмм. Есть из чего выбрать для торта. У меня есть шикарный кондурин, плотное золото, как-то на заказ мне привозили его из России, целых по-моему, 50 грамм, он очень круто красит, сейчас я им тут позолочу, все вот эти кандурины, красители, все это продается в кондитерских магазинах, ищите, смотрите и спрашивайте, можно конечно развести водкой. Но у меня нет водки, поэтому я сухой кистью немножко окрашу. Потому что в воде вы не разведете. Там образуется специально такая пленочка красивая, с помощью которой придается блеск. Вот, в принципе, и все, что я вам хотела показать в сегодняшнем видео. Крем очень классный, на вкус приятно вкусный. Поэтому, не знаю, почему все боятся масляных кремов. Они довольно себесносные и очень вкусные. Тем более, можно варьировать и количество сгущенки, и количество масла, подбирать ту консистенцию, которая вам необходима, что-то где-то заменять, придумывать. Вот такой у меня торт получился. Сейчас мы пойдем поздравлять отца мужа. С днем рождения ему сегодня 58 лет. Как видите, здесь нигде ничего не вывалилось, не отвалилось. Все довольно быстро и хорошо приклеено. Особенно в погоду э, такую вот холодную крем очень подходит. В жару, конечно, не очень, так как оно будет все подтаивать. А в холодные времена года очень хорошая замена любым другим э, кремам для выравнивание торта, покрытие торта. Так что, кому идея видео понравилось было полезной, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго, будьте здоровы! Всем пока-пока!